Добрый день, рад всех приветствовать после замечательного праздника. Наконец, снова встретились, продолжаем цикл вебинаров. Вот я видео отключу, чтобы звук был лучше. Меня слышно? Хорошо. Поставьте плюсики там, если хорошо меня слышно. Да, сегодня я расскажу все, что обещал. Все будет на слайдах. Сегодня у нас тема лекции. Кстати, вот оба флуоревита, они имеют отношение к мочеполовой системе дополнительно. И 35-й, 36-й флуоревит, вот непосредственно. Ну и состав, да, 20-го я обещал, какие туда входят, из каких растений у нас входят туда комплексы, вот, соответственно, фитфлоревитов, вот, соответственно, все это вы сегодня услышите. Но на самом деле, мочеполовая сема, она очень важна у нас, у нее есть... Две различные, соответственно, названия у нас сложно сочиненные, соответственно, включает систему мочевыведения и, соответственно, половую систему непосредственно, она не взаимосвязана, вот. поэтому их объединяет в общую систему, поскольку органы, входящие в состав этих систем, они выполняют одинаковые а, функции служат для одной функции. Вот. Но ну, выделительная система включает в себя почки, мочеточник, мочевой пузырь, уретру, мочеводящие пути. Вот. Соответственно, есть еще часть, которая относится к эндокринной системе, конечно, это надпочечники, которые находятся на почках. Вот. Но в принципе, мы сегодня о них тоже немножко поговорим, потому что они имеют тоже непосредственно участие в формировании той же самой мочи. Вот. Ну и половая система, соответственно, которая подразделяется, есть, соответственно, естественно, мужская половая система, женская половая система, отличаются у нас два пола как раз по уже э, первичным э, половым признаком, вот, ну и естественно по вторичным во взрослом состоянии половым признаком. Вот. В мужскую половую систему входят э, непосредственно э, семенники, в которых идет продукция сперматозоидов вот, простата, железа, которая главная которая половая железа, которая формирует секрет, способствующий подвижности сперматозоидов, созреванию сперматозоидов и нормальной их работе. Ну, естественно, половые органы, вот половой член и добавочные различные половые железы, которые выделяют там и смазку и различные питательные вещества, опять же, для поддержания вот сперматозоидов в нормальном состоянии. Соответственно, женская половая система, она включает в себя также половые железы, яичники, которые продуцируют яйцеклетки. Вот самые необходимые у нас органы для оплодотворения, вот, чтобы произошло зарождение новой жизни, это вот семенники у мужчины, яичники у женщин Также есть э, фаллопиевые трубы, по которым двигается яйцеклетка <coughs> непосредственно. Э -э матка, в которую вот, прикрепляется уже толкотворенный зародыш, э -э соответственно, и э -э образуется плацента, потом, когда закрепляется зародыш там. Вот. Также есть влагалище, наружные половые органы у женщин. Также есть добавочные непосредственно половые железы, тоже выделяющие различные секреты, которые способствуют и смазке, и движению яйцеклетки и так далее. То есть различные молочные железы, у женщин, которые в отличие от мужчин, тоже дают, выполняют очень важную функцию. У мужчин они как бы атрофированы. Вот, соответственно. А у женщин они дают молоко, которое необходимо для питания ребенка вот, и, соответственно, для улучшения не только для питания, но и для улучшения его иммунитета и нормального дальнейшего развития непосредственно. Начнем по порядку почки. Основная функция является выведение продуктов обмена в основном белковый из организма в виде концентрированной мочи. В сутки через клубочки проходит порядка 1700 литров крови, 170 литров соответственно клубочкового фильтрата и лишь всего около 2 литров мочи выводится у человека вот за сутки. Все остальное подвергается обратному всасыванию. Вот. И соответственно вот в, этом, в этих двух литрах выводятся в основном всякие неблагоприятные вещества для организма и продукты обмены, чтобы они не а, оказывали никакого токсического действия у нас на организм. Вот выводятся через почки в первую очередь. А, также, как я уже говорил, может происходить это через кожу с потом. А, с, а, у нас продукты обмена и всякие негативные вещества у нас могут выводиться. Ну и соответственно то же самое а, с каловыми массами. Вот. Соответственно, основную гормональную регуляцию у нас выполняют вот в задней доле гипофиза. Вырабатывается гормон вазопресин, антидиуретический гормон, который вот способствует обратному всасыванию как раз. И, соответственно, при нарушении работы развивается несахарный диабет, при нарушении работы гипофиза. Вот, Задние доли, особенно, при котором уделяется вот большое количество разбавленного мочи, то есть э, обратное всасывание нарушено, вот, соответственно, э, много производится мочи. Ну, вот, в частности, людям вот, спрашивается нурезом, э, то же самое, э, вот, просто недержание, но вот, рекомендуется тоже э, 29-й аргон, который влияет на работу гипофиза опосредованно. Вот, ну, соответственно, и второй вергон, который регулирует работу всей центральной нервной системы. Ну, также вот у почек, у них еще есть очень важная функция, поэтому вот, когда люди на самом деле имеют нарушение давления, повышенное давление особенно, вот, то э, в первую очередь следует, конечно, обратить внимание, сделать там УЗИ почек, анализ почек, работа почек, может быть связано именно с нарушением почек, вот, повышенное давление, вот, либо уже нарушение самих э, рецепторов на сосудах, вот, э, нарушение работы глаз, гладкой мускулатуры и так далее. То есть э, ну вот в первую очередь в почках находятся так называемые юкстагломерулярные клетки вот в клубочках, которые фильтруют вот как раз э, жидкость тканевая и э, вблизи мозгового вещества то есть ближе к центру уже почек и вырабатывают они э, эти клетки э, гормон такой ренин, способствующий, как раз сокращению артериола, повышению артериального давления. И вот если э, нарушается работа почек по той или иной причине, то есть интоксикации какие-то, вот нагрузка на нее повышенная или просто повреждение каких-то ударов там и так далее, то естественно вот может возникать, там застудили почки, то может возникать вот это все приводить к нарушению вот этой работы этих клеток. соответственно повышению артериального давления То есть помимо вот введения у пучка еще вот такая вот э, продуктов обмена является такой важная функция ну и вот соответственно э, для поддержания нормальной работы почек э, чтобы у нас происходил нормальный обмен жидкости в организме, выведение ее своевременное, должном количестве уже концентрированной нормальной мочи. Вот. при различных воспалениях почек, то есть бывает, что патологий почек у нас очень много, это и воспаления различные, инфекционные могут быть, могут быть вот, как я уже сказал от переохлаждения, то есть пилонефриты различные. Вот. Есть Аутоиммунные э, патологии, такие как гломеру или нефрит, это тоже идет нарушение работы почек э, за счет аутоиммунных уже процессов, когда вот, иммунная система начинает, собственно, организма поражать э, клетки почек. Вот. Соответственно э, Виаргон 6 биофлоревит из почек полученный, он очень эффективно справляется со всеми этими патологиями. То есть он непосредственно поддерживает, Но ну, если профилактического принимателя есть, допустим, какие-то предрасположенности каким-то патологиям <кушит> почек. Ну и, естественно, восстанавливает уже, если поврежденные, э поврежденные какие-то процессы э уже начались, то, естественно, гиаргон шестой будет Пытаться восстановить нормальную структуру то есть за счет поддержания жизнеспособности, либо продукции, вот уже пролиферации клеток, входящих в состав почек, и, соответственно, запуская нормальное функционерное, тем самым поддерживая, либо запуская уже нормальное функционерный в поврежденной почке. Вот, поэтому э, при любых, вот, как я уже сказал, соматических заболеваниях почек он эффективно свое действие оказывает вот, при нарушении э, образования камней в почках, тоже вот, пиаргон 6 очень эффективно растворяет камни в почках. Также при онкологических различных состояниях, очень часто вот, кисты бывают в почках, обязательно надо 6 пиаргон принимать в данном случае. Ну и э, когда какие-то вообще э, онкологии в других органах или тканях организма наблюдается вот на фоне э, приема химии или лучевой терапии или просто, э, поскольку онкологические клетки трансформированы, они тоже вот, продукты распада попадают в кровь и, соответственно, нагрузка на почки повышается, тем более вот, при химии или лучевой терапии, то есть идет мощное отравление организма, соответственно, вот на почке ложится очень большая нагрузка, идет повреждение клубочков вот и, соответственно, может э, нарушиться их функция. Соответственно, людям вот, с онкологией э, в любом случае, проходят ли они там, в химии, или ничего, терапию или не проходят, обязательно нужно принимать 6-й вот, из почек, ну и, естественно, 5 и из печени там тоже проходит уже первичная детоксикация перед тем, как вот в почки кровь попадет. Ну, соответственно, вот при любой интоксикации мы принимаем шестой виаргон, ну, совместно, естественно, обязательно первым и пятым виаргоном. Дальше вот я хочу рассказать немножко о Виаргоне 30 -м. Это биофлоревит из надпочечников. Как я уже сказал, у него есть тоже несколько функций. То есть он восстанавливает на самом деле нормальную работу надпочечников. Просто сами надпочечники имеют несколько различных функций. То есть, соответственно, это и выработка гормонов кортикостероидов, регулирующие многие процессы в рангоризме. В первую очередь это, соответственно, антидепрессанты, соответственно, антидепрессивная функция, соответственно, противовоспалительная функция, регуляция белково-углеводного обмена, регуляция иммунитета, соответственно, синтез клеток киллеров, и синтез антител для хорошей противовирусной, противоинфекционной активности. Соответственно, вот, э, нужно нормализовать работу надпочечников, чему и способствует Виаргон 30 -й. Также при аутоиммунных различных процессах его можно давать. вот 30-й Виаргон будет очень эффективен. Ну и при аллергических реакциях то же самое. Другая функция у это это вот как раз поддержание баланса натрия и калия в организме и реабсорбция натрия. Соответственно, для поддержания этого необходимо также принимать гиаргон-30. Как я уже сказал, это... Эффективное средство вот, при различных стрессах э, и для повышения эмоционального подъема, также как э, вместе с 29-м яргоном, как я уже сказал, который регулирует всю вообще гормональную регуляцию. У нас в организме основной центр нейроэндокринной функции. Ну и плюс 2-й, 22-й яргоны также можно добавлять. Ну, э, сразу хочу сказать, что да, вот при всех поражениях там мочеполовой системы э, желательно принимать вот, 29-й аргон, естественно. Я не говорю сейчас о первом, 21 первом, это обязательно у нас во всех программах, но вот, 29-й у нас обязательно, в первую очередь, при э, нарушениях половой системы, то есть вся вот эта нейроэндокринная регуляция, она как раз координируется работой гипоталамуса он у нас должен работать нормально, и для этого для его поддержания, его работы необходим 29-й варвар. Также эффективен при различных воспалительных заболеваниях почек 32-й фитофлуорид из листьев лопуха. Он эффективен помимо воспалительных заболеваний почек. Вот при подагре лучшее состояние при повышенном содержании мочевой кислоты. Соответственно у нас есть непосредственно из для подагры фитофлурид Нормализатор уровня мочевой кислоты Виаргон-20, который является высокоэффективным средством как профилактики, так и нормализации уже при нарушении содержания мочевой кислоты в организме, эффективен соответственно. В состав его входят флоревиты из таких растений, как багульник, береза, брусника, дыня, арбуз, капуста, дуванчик. Липа, пижма, хвощ, хмель, лук, зверобой и морозник вот. непосредственно. Соответственно, вот очень эффективно при нарушении уровня мочевой кислоты в организме. Вот 20-й и 32-й хлоревит. Ну и естественно 1 двадцать 21 -й. <coughs> желательно тоже принимать. Теперь мы переходим уже непосредственно к половой системе организма. Начнем мы с женской половой системы. У нас при нарушениях различных, связанных с репродуктивной функцией, с нарушением выработки гормонов женских половых, естественно, они продуцируются в основном в яичниках, и нарушение работы яичников, их повреждения, соответственно, приводит к различным неприятным последствиям для женщин. Ну вот, виаргон 13, опять же, он улучшает состояние яичников при любых дисфункциях, нарушениях вот, менструального цикла, цикла, то есть созревания, когда нарушение созревания фолликулов происходит у нас при бесплодии, естественно, при различных опять же новообразованиях рекистов яичников ну, совместно с другими виаргонами. Вот. Ну, очень эффективно показано было действие 13-го виаргона биофлоривира яичников на поддержание созревания фолликулов в яичниках. У соответственно крыс. Мы это показали. Ну, вот сейчас приведу вам несколько картинок. Вот тут вот фолликулы нормальные. Это вот, а, обычные крысы. Тут созревают фолликулы в корковом веществе. Соответственно, есть потом, когда мы подвергли эти яичники культивированию, то есть поместили в неблагоприятные условия, которое способствует каким-то а, аналог патологии инвива у животных, Соответственно, вот видите, эти фолликулы начали деградировать, то есть вот они гибнут, клеточки, и в том числе погибают несозревшие яйцеклетки, то есть аоциты. Вот У нас происходит деградация коркового вещества, клеток коркового вещества и гибель соответственно, данных ацитов и не происходит созревание яйцеклеток. Вот Под действием первого виаргона мы наблюдали тоже незначительную гибель яйцеклеток, но при этом вот были и э, жизнеспособные соответственно, ациты. То есть происходило поддержание э, функции яичников. Самым эффективным оказался для поддержания, как ни странно, вот, э, жизнеспособных соответственно, ацитов. Здесь это видно, вот они жизнеспособные ациты, здесь один погибший. Это под действием э, виаргона 18, полученного из семенников на самом деле. И в дальнейшем я хочу сказать, а вот под действием, соответственно, виаргона э, 13 из яичников тоже вот есть часть жизнеспособных и часть мертвых погибших э, ацитов. Ну вот здесь на гистограммке дальше приведено, то есть вот в норме, как у нас быть вот, э, здоровых животных, сколько живых, жизнеспособных фолликулов вот на, и на, одной, на одном среде, э, получилось гистологическом. У нас, соответственно, вот при культивировании, то есть не было вероятных если поместить фолликулы естественно, их количество сразу падает практически до нуля. И вот видно, что под, если вот опять же в этих же неблагоприятных условиях, но на фоне приема э, виаргона 1, 18 и 13, мы видим, что жизнеспособность фолликулов возрастает. Причем, э, ну, конечно, не доходит до нормального уровня, но примерно до 50% вот сохраняется. Ну, естественно, самым эффективным оказывается, вот, как мы видим, 18-й Виаргон, потом 13-й, ну и 1-й Виаргон. Здесь проявляется вот капецфичность действия. Ну, почему 18-й Виаргон так действует, вот, непонятно. В принципе, э я хотел еще сказать, что да, 18-й Виаргон вот, для женщин. Вот, можно применять его тоже при различных нарушениях вот, созревания фолликулов, нарушениях менструального цикла. При бесплодии, помимо женской программы, можно дополнительно 18-й аргон принимать. И также, как это уже показано практически было, что 18-й аргон 18 способствует повышению либидо у женщин. То есть вот он таким образом действует, соответственно при этом особо не повышая, то есть нормализует просто уровень тестостерона в крови, но не повышает его потому что повышенный уровень тестостерона женщинам в крови не нужен по сравнению с нормой. Также для нормальной лактации вот необходимы женские половые гормоны, эстроген, прогестерон, пролактин который выделяется вот в гипофизе. Опять же у нас соматотропный гормон, кальтрикоиды надпочечников и тиреоидный гормон. То есть, поэтому э, вот в женскую программу обязательно входят соответственно, вот все виаргоны из э, женских половых желез, из яичников, соответственно, из щитовидной железы и надпочечников. И из гипоталамуса 29-й обязательно. И 11-й из молочной железы Виаргон, чтобы нормализовать уровень всех этих гормонов, опять же, при повреждении, поскольку мы не знаем, вот в этой цепочке, как я раньше рассказывал, когда гормоны, регуляция гормональная начинается вот от гипоталамуса, далее переходит к гипофизу, и уже гипофиз регулирует уровень выработки гормонов соответственно, в других эндокринных железах, в тех же самых э, яичниках, щитовидной железе, молочной железе. Поэтому лучше воздействовать сразу на все точки мишени и нормализовать их работу, потому что мы не знаем, никогда очень сложно определить именно где конкретно произошел сбой или нарушение вот этой передачи сигнального пути. Ну, для нормализации работы молочной железы при различных патологиях. У нас существует варгон 11, биофлоревит из молочной железы, он улучшает состояние при э, различных фиброзно-кистозных мастопатиях, при онкологии молочной железы, обязательно в образованиях молочной железы. Э, способствует вот, выработке молока у кормящих матерей. Ну, естественно, это надо все в комплексе, как я сказал, ими хлоревитами, вот, э, которые воздействуют на нейроэндокринную систему. Ну и э, вот у грудничков, у грудных детей а также вот им можно давать непосредственно а, Виаргон 11, ну либо вот и, как я уже сказал маме, которая кормит грудничков, соответственно молоком это будет улучшать общее состояние данных детей, укреплять их иммунитет и а, пищеварительную функцию. Виаргон 12 вот для женщин очень важен, потому что, как я уже сказал, вот их регуляция гормональная, все-таки гормон щитовидной железы, атероксин, он играет важную роль, более важную, чем для мужчин. Ну и, как ни странно, ну, в принципе, может быть из-за этого, поскольку нагрузка больше ложится на щитовидную у женщин, чем у мужчин, у них чаще возникают всякие проблемы с щитовидной железой. Это всякие узлы, там гипо, гиперфункция щитовидной железы, вот, онкология и так далее. Вот при любых опять же, патологиях щитовидной железы вот, гиаргон 12 очень эффективен. Вот. Ну естественно, опять же, с другими различными а, препаратами он применяется а, нашими виаргонами при аутоиммунных патологиях, вот есть аутоиммунный вот, тиреогид, то есть воспаление. И, вот, естественно, обязательно надо принимать и на фоне первого, четвертого, соответственно, тридцатого вот, гиаргонов. Ну и, как я уже сказал, обязательно, конечно, гиаргон-29, эпилфургид из гипоталамуса. Соответственно, он влияет и как, не только на работу и нормализацию физиологии половых и других эндокринных желез, но и на половое поведение, эмоциональное состояние, способствует вот, повышению эмоционального улучшения состояния, способствует вот, улучшению полового поведения, особенно вот, в пожилом возрасте людям, принимающим 29 й аргон, у них сразу Повышается интерес к противоположному полу, вот, если он угасал. Ну, переходим потихоньку к мужской половой системе. Соответственно, нарушения, какие у нас часто самое одно из распространенных мужских проблем и патологии половой системы, это простотип, естественно, который. Может потом перейти в аденому, то есть доброкачественную опухоль предстательной железы. Простатит – это просто воспаление. Также может оно возникать и при инфицировании каком-либо, либо при переохлаждении очень часто бывает. Возникает и проблема основная в том, что там есть гематоорганный барьер, то есть никакие антибиотики, ничто туда не проникает и не действует. Если там заселяется инфекция внутри предстательной железы, ее оттуда практически убрать невозможно. Вот только на фоне приема флоревитов, вот первый, третий, четырнадцатый гиаргоны очень эффективно помогают при простатите. Вот. При аденоме и при аденокарциноме, то есть уже когда происходит трансформация клеток, то есть с онкологией доброкачественной или злокачественная в предстательной железе, то, конечно, здесь уже сложнее. Помимо 1, 3, 14 виаргонов обязательно надо давать 19 виаргон, 21 я не говорю тоже, 21 всегда надо давать. Ну и при любых вот, онкологиях, нарушениях гормональных, как мужской, так и женской половой системы, надо давать флорадар, конечно, обязательно, вот, флорадар, особенно с содержащий содержащим амаранта, вот он будет очень эффективно тоже при различных патологиях, вот таких трансформациях очень эффективно будет работать. Ну, вот нами вот нам было показано, что виаргон 14 вот на животных он улучшает выработку секрета, ну, вот, соответственно в представительной железе, который как я уже сказал, способствует. Их подвижность сперматозоидов, и их а, вот, непосредственно оплодотворяющая функция дальнейшая. Соответственно, вот было показано при культивировании предстательной железы, то есть помещение, опять же, в неблагоприятные условия создание вот, аналогопатологии у людей. Мы видим, что вот, секрет практически перестает выделяться в клетках предстательной железы в контроле. Вот у нас верхний ряд картинок, то есть маленькое большое увеличение а при добавлении вот в среду культивирования аргона 14 мы видим вот розовый такой секрет, он у нас активно начинает вот, вот тоже маленькое большое увеличение выделяться. То есть нормализуется нормальная работа предстательной железы, и причем начинает выводиться из предстательной железы. А обычно вот простатит там идет мало того, что воспаление идет, вот перестает выделяться этот секрет, сдавливаться соответственно, мочевочник э -э, у ретро. И за счет этого позыва как раз в туалет часто у мужчин наблюдается. Э -э, поэтому, конечно, вот он очень эффективно снимает это все дело. Э -э, соответственно, улучшения сразу чувствуются уже в ближайшие недели, две. То есть позывы в туалет меньше идут. Ну и вот в связи с этим как раз э -э, два других, может быть, я сразу перейду Виаргону 18 а другим еще Виаргоном вот, в дальнейшем, которые а, необходимо также вот принимать, можно а, эффективно при простатите, чтобы вот, улучшить, опять же, половую функцию. Естественно, при а, нарушении работы простаты а, снижается и половая функция у мужчин а, может снижаться. Вот Виаргон 33 биофлоревит из пещеристого тела. Вот он способен нормализации эластичности тонуса сосудов и мышц пещеристого тела, то есть в половом члене. Способствует улучшению эректильной функции у мужчин. Вот вместе соответственно с кремом мужская сила, который э, Виаргон 33 можно внутрь принимать. А крем мужская сила в Соответственно, можно непосредственно наружно принимать. Единственное, конечно, здесь надо учитывать для улучшения реактильной функции мужчин, что это не Виагра, там не какие-то препараты, которые содержат довольно высокую концентрацию веществ, способствующих притоку крови. Вот. Но при этом могут наблюдаться побочные эффекты различные от них на состоянии сердечно-сосудистой системы, поскольку они понижают давление, расширяют сосуды и люди, что у них все хорошо, повышают нагрузку, а потом это все после приемов препаратов приходит в свое обычное состояние и при повышенной нагрузке могут всякие осложнения наблюдаться вот э, э, э, Виаргон-33, как крем мужская сила, они действуют, никаких побочных эффектов нету, они действуют, э, но у них нету и моментального такого эффекта на ректилийную функцию. То есть здесь нужно необходимо непосредственно извиняюсь, О. непосредственно э, какое-то время, то есть это препараты у нас, э, э, виаргон, это все Регуляторы, как вы знаете, то есть это не препараты скорой помощи, там быстрого действия, конечно, они будут действовать, но, естественно, не так эффективно мгновенно, как через какое-то время, вот, допустим, там кремом помазали, вот, и реакция, она через какое-то время после уже вот там несколько дней помазали, она обычно поэтому на следующий день более чувствительным становится орган и э, лучше функционирует. Ну и естественно, если вы вот, там уже неделю или месяц можете, будет каждый вечер, будет естественно более эффективно все это работать. То есть пройти курс определенный. Вот. Ну и также способствует эректильной функции Виаргон 18. Первый Виаргон вот, 18, это биофлуреид из семенников полученный. Вот он улучшает состояние репродуктивные функции у мужчин, как при бесплодии, так и нарушения сперматогенеза различных. Вот у, повышает была показана подвижность сперматозоидов, он. А, и жизнеспособность тоже. И, соответственно, рекомендован для улучшения потенции вот, вместе с первым гиаргоном, соответственно, с 33-м, с тремом мужской можно использовать. Ну и в связи с этим, поскольку вот, идет регуляция, как бы здесь а, работа сосудов здесь можно дополнительно вот мужчинам еще принимать также и 17 и 35 -й. вот виаргон, о котором я чуть позже расскажу это виаргоны из аорта полученные то есть все а, препараты которые непосредственно влияют на работу сердечно-сосудистой также можно и 10 виаргон добавить потому что если сердце, скажем так, какие-то есть патологии сердечные, то лучше, конечно, 10-й Виаргон дополнительно принимать, поскольку все-таки половая функция, она обеспечивает у нас повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если человек не готов, то могут какие-то осложнения возникнуть. То есть здесь лучше, конечно, поддержать сразу, опять же, воздействует в целом на систему, так же, как я говорил, вот, при <coughs> регуляции других систем. Ну, здесь я хотел немножко рассказать, не буду сильно акцентироваться на том, на что воздействует данный препарат. Вот здесь виден как бы срез семенника, вот семенной каналец, соответственно, вот идут клеточки они потихоньку вот здесь химически показаны вот клеточки э, сперматогонии которые при созревании двигаются ближе к просвету канальцев и потом уже когда созревают формируются соответственно сперматиды вот соответственно и сперматозоиды уже выходят в просвет канальца вот, с хвостиками клеточки соответственно способствуют созреванию вот здесь интерстициальная или соединительная ткань. Вот здесь она присутствует, такие треугольнички между этими семенными канальцами. Вот красным здесь показана области. Соответственно, вот в этой соединительной ткани присутствуют клетки лейдига, которые продуцируют непосредственно гормон тестостерон. И Это является нишей вот столовых клеток, потому что здесь у нас находятся столовые клетки, которые продуцируют сперматозоиды. Соответственно, если погибает у нас, я к чему это рассказываю, соединительная ткань, здесь сосудистые русло, опять же, очень богатые, вот здесь видно, оплетают эти семенные канальцы. Если у нас гибнет соединительная ткань, включая сосуду или патологии какие-то нарушаются, то, естественно, это все приводит к нарушению сперматогенеза, к нарушению репродуктивной функции у мужчин. Ну и нами было показано, вот на мышах, при культивировании мышей четырех суток инвитро, то есть изолированные семенники мы брали вот эти семенные канальцы, которые вы видели на схемке, вот они конечно сохраняются, но при этом ведь соединительная ткань себя деградирует. Случая вот эти клетки лейдига, вот эти шестоловых клеток, соответственно это негативно сказывается на созревании сперматогониев, здесь мы не видим вообще сперматозоидов в просвете канальцев, все они погибают и Сперматогонии тоже, они находятся в таком не очень хорошем состоянии, активированном. А при добавлении в среду культивирования биаргона 18 мы видим, вот как раз поддерживает соединительная ткань между канальцами, что способствует, естественно, созреванию сперматозоидов, в мы можем видеть вот такие вот синенькие Это ядра с хвостиками клеток сперматозоида у нас здесь присутствует. Через несмотря на четверо суток культивирования э, очень неблагоприятные условия. то есть по сравнению с контролем картинка, естественно, очень выраженная. К тому же было показано, вот с помощью сперматограмм э, в экоцентрах, когда мы проверяли, повышается под действием 18-го от э, жизнеспособность, подвижность сперматозоидов, также в сперме. то есть э, очень эффективные препараты для повышения репродуктивных функций у мужчин. Ну и, как я уже сказал, естественно, эффективно для женщин тоже для созревания яйцеклеток и для повышения либи как у мужчин, так и у женщин, естественно. А у мужчин естественно напрямую непосредственно Диаргон 18 нормализует уровень тестостерона, потому что если уровень тестостерона падает, то ухудшается и либидо, и половая функция у мужчин. Вот, поэтому нужно, конечно, очень поддержание в очень хорошем состоянии тестостерона у мужчин. Но, в частности, это связано, в первую очередь, вот, как я уже сказал, при различных интоксикациях или неправильном обмене веществ, нарушение вот, соединительной ткани в семенниках и выработке тестостерона. Виаргон 17 он поддерживает ее непосредственно и способствует, нормализует ее уровень, восстанавливает до нормы. Виаргон 17 как я уже сказал, вот он необходим. Вообще очень важно для работы мочеполовой системы, это нормализация сосудов, поскольку, как я уже сказал, идет фильтрация из крови, непосредственной мочи э, в почках и, соответственно, кровоснабжение половых органов, в частности, у мужчин и у женщин, половых органов, яичников и семеньков, соответственно, у женщин у мужчин для вот нормальной работы и созревания половых клеток. Поэтому конечно при патологиях мочеполовой системы, как я уже сказал, необходимо поддержание сосудов. А это помимо 33-го виаргона, 10-го виаргона и 1-го виаргона еще и 17-го. Вот виаргон, фитофлуоревит из лещины улучшает состояние эластичности сосудов. Вот, в частности при различных в варикозных расширениях вен, вот есть патология такая у мужчин варикоцелья называется, то есть это вот как раз э, нарушение варикозного расширения вен на яичках в семейниках. соответственно, вот их нагревают, эти вены, э, нарушаются, в связи с этим половая функция, опять же, у мужчин, нарушение создавания сперматозоидов, то есть здесь опять вот очень эффективно. Препараты, виаргоны наши, которые регулируют вот состояние сосудов непосредственно. Ну и естественно обязательно нам необходим препарат 21 виаргон при патологиях всех мочеполовой опять же, системы, регулятор многих ферментов. Работа многих ферментов у нас. Вот. Соответственно, играет роль, опять же, во всех детоксицирующих программах, детоксикации, в которую входит мочеполовая система, в первую очередь. Вот. Также при проблемах мочеполовой системы, особенно с различными воспалительными процессами, при инфицировании различными бактериями или грибами, очень часто у нас, возникает э, молочница, там, да, вот, э, кандидоз у женщин бывает, э, поражение грибами половых органов. Соответственно, вот аргон 28 будет в данном случае вот, эффективен очень. Тоже даже можно вот, разводить, только опять же в воде надо его. Можно делать какие-то вот, при таких серьезных патологиях, вот или аппликации. Вот, лучше побольше даже разводить. Здесь это 12 капель на 4 стакана воды и питьевая форма. А для спринцовок лучше разводить еще больше, то есть на стакан воды или, соответственно, там физиологического раствора. Ну и в конце я хочу как раз рассказать немножко. Так, еще вот Виаргон 34. Естественно, тоже необходимо для нормальной работы мочеполовой системы, поскольку он улучшает, выполняет функцию транспортировки кислорода к различным тканям организма, улучшая их работу, стимулирует иммунитет непосредственно. Вот. Его также необходимо применять при нарушениях мочеполовой системы. И вот в конце я хочу рассказать да, о двух новых э, виаргонах. 35-й это биофлоревит изоорта, и 36-й это э, микофлоревит из сиаги. Ну вот виаргон 35-й э, биофлоревит изоорты. также вот он необходим, как я сказал, при различных патологиях мочеполовой системы, поскольку он улучшает состояние сосудов э, в отличие от 17-го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 Эндотели сосудов выстилающие внутреннюю поверхность сосудов с которой кровь контактирует и сдержит его целостность больше опять же чем 1 и 17 виаргон. это очень важно при атеросклерозе сосудов допустим опять же он препятствует трансформации мышечных клеток. В стенки сосудов при атеросклерозе бывает что там не дифференцированные клетки содержатся мышечные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 Совместно с виаргоном первым, десятом, семнадцатым, тридцать третьим. <свят> виаргоны, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Ну и э, последний виаргон 36 шестой у нас появившийся это микрофлоревит из чаги, он улучшает состояние организма при различных злокачественных образованиях.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 то есть кисты, миомы у женщин, эрозии в влагалище, в шейке, матки. при мужчин, соответственно, при аденомах, импотенция, очень эффективно показан микофлоревит из чаги. Ну и на, на, на, также он участвует при патологиях, регуляции патологии сердечной системы, в том числе вот, при э, диабете, при атеросклерозе, и других патологий. Ну естественно, вот рекомендовал с другими также виаргонами. На этом я на сегодня заканчиваю. Спасибо за внимание. Сейчас отвечу на ваши вопросы. Здравствуйте, у меня муж перес, перенес гнойный менингит с возбудителем стриптокок. <coughs> с первого дня после реанимации начали капать: первый 21, второй 22, десятый 17, двадцать девятый 28, третий четыре раза в день, два раза в день флорадар. <coughs> Вчера были у невролога, выписывал уколы для улучшения мозговой деятельности картоксин. В показаниях напишут, что несовместим с так, церебролизин, Ну, понятно. Как-то Ну, я не знаю на самом деле насчет эффективности вот этих препаратов Хевенсона, да, все вот эти пептидные регуляторы насколько они эффективны вот при таком заболевании вот. ну несовместимость с нашими препаратами быть не может я всегда говорю, что у нас препараты все совместимы с любыми другими лекарственными средствами вот, с гомеопатией со всякими электромагнитными воздействиями и так далее, только единственный интервал нужен приема там, минут 10-15 вот. программу надо конечно продолжать вот, здесь, конечно, надо, единственное, я бы 2 22 по отдельности принимал бы, 50 17 вот, плюс, здесь вот можно добавить ту же самую ЧАГУ препарат, Виаргон 36 вот, сейчас, и можно еще 30-й добавить. Что присоветовать при подагре? Ну, при подагре это 20-й виаргон и вот 32-й виаргон, ну, 1 21-й обязательно при всех патологиях нужно принимать. При гипотиреозе опять же 1 21-й, 12-й и 29-й виаргон нужен. Очень часто у женщин бывает цвести, что посоветовать? Ну, первый, двадцать первый, третий обязательно Виаргон. Вот, двадцать девятый Виаргон. Можно добавить дополнительно э, э, то же самое, вот, тридцать шестой Виаргон из чаги. Ну и Флорадар попить. Какой Виаргон можно закапать в ухо, если попала вода, приплавленные ухо будто закладывают. Ну, здесь естественно оно будет закладывать у нормальных людей, у всех закладывает уху. Когда вода туда попадает, надо стараться ее просто оттуда вылить, там попрыгать или рукой как бы ладошкой просто создать, вот как бы вакуум, туда чтобы она вытекла. Вот. А для улучшения потом слуха, я не знаю, если как-то это мешает или портит слух. Из-за это 22 второй виаргон можно покапнуть в нос и второй в нос. Вопрос по акваформу. что из лекции Игоря Александровича биофлоревиты нельзя смешивать с фитофлоревитами, то есть не делать акваформулу в 10 плюс 17. Ну да, как бы, вот мы проверили, на самом деле, по формулам, э, вот, э, в принципе, по отдельности все-таки получается, что, по крайней мере, вот флоревит, который действует <смес> на одну систему, вот они действуют по отдельности вот, фито- и биофлоревит лучше, Лучше, конечно, будет работать акваформула, просто эффект будет чуть э, пониже. Вот. Лучше, конечно, все-таки разделять. То есть биофлуоревиты и микофлоревиты лучше ни с чем не смешивать. Э, вот фитофлоревиты их можно, конечно, между собой смешивать, но опять же, если вы конкретно, допустим, берете какой-то целенаправленный флоревит. Лучше фитофлоревит смешивать, если они направлены на решение одной какой-то проблемы, на восстановление, поддержание одной системы органов. То есть лучше не смешивать, допустим, 19 и 17 и аргон, поскольку они совершенно разные системы Один на сосуды действует другой при онкологии. То есть, ну, как я рассказывал из лекции, кто слушал про механизм действия и так далее. То есть у нас в принципе Формируются определенные комплексы специфически под действием каждого флоревита, и они создают вокруг себя вот этот кластер воды тоже специфически, которые копируют как голограмму вот саму структуру этого комплекса. Поэтому если мы смешиваем два разных препарата, особенно если это биофлоревит или микофлоревит, они формируют уже какой-то некий третий комплекс, который не будет похож ни на один из этих двух. Соответственно, у него будет уже другое совершенно действие. Вот, соответственно, он будет либо неэффективен, либо менее эффективен. Поэтому лучше не смешивать. Вот. В этом плане. А, как бы больше для экономии времени. Вот. Можно смешивать Диаргон, Так, сейчас минутку Я перескочила. Мужчина 56 лет, рак мочевого пузыря 4 степени. Что посоветуете для облегчения? Ну, для облегчения здесь 1-21 обязательно, 3-19. А потом я бы здесь порекомендовал еще <coughs> Флорадар обязательно Самарантом. Вот. И Чагу 3 й, 6 -й Вергу. Вот. Также 5-6 обязательно. Вот, и, и есть четвертая степень, там метастазы должны быть, то есть надо еще попить виаргон из тех органов, у которых метастазы есть. Женщина 60 лет, недержание мочи, какими виаргонами можно решить проблему? Ну, вот я уже говорил, это первый, 21 первый, соответственно, 29 девятый, 30-й виаргон. Соответственно, эти виаргоны нужно попить. Герпес, зостеропоясающий Возможно ли помочь виаргонами? Ну, во-первых, можно, да, вот а есть антигерпесное колье, можно его приобрести, потом пить обязательно 1, 21, 28, 19, 3 виаргоны и 36, вот можно виаргон тоже попить. Когда будет виаргон 36, ну, уже вышел 36-й, но это из чаги виаргон при атеросклерозе. Я уже сказал, сегодня это лучше 35-й изоортовиаргонный. Ну и плюс 21-й, 5-й виаргон нужно при атеросклерозе. Это нарушение. Все-таки обмена веществ больше. 5-й, можно 7-й виаргон попить. Вот. Ну да, вот вы тут принимаете 1 21 5-й, 6 15 -й, 10 -й, 17 -й. Молодой человек, 23 года, астигматизм, зрение минус 6,5, носит круглосуточную линзы. Можно ли капать, не снимая линзы? Да, можно капать 1-6, да, Виаргон. Если зрение минус 6,5, можно еще для улучшения зрения 3-5 для покапать. Опущение почки на 10 сантиметров. Принимаю Виаргон 6-30. Как долго рекомендован принимать? Ну, 1-21 я бы еще обязательно попил Виаргоны в данном случае. Ну, долго. Понимаете, поднятие почки может не произойти. Просто прекратится дальнейшее опущение и как бы нормализация ее функции. Вот. Потому что Понимаете, здесь уже такая механическая серьезная а, проблема. И, соответственно, 21 обязательно надо добавить виаргон. А, долго не знаю. Надо смотреть по состоянию. То есть раз в два месяца, хотя бы или раз в три месяца делать УЗИ, там посмотреть, какая динамика происходит. Готовится к выпуску определенный виаргон или что-то другое для укрепления мочевого пузыря. Ну, как бы есть это все в планах. Пока, ну, в ближайшем будущем вряд ли. Вот. Непонятно. Сейчас у нас много, конечно, планов. Просто не успеваем. Вот вы видите, вышло два новых виаргона. Вот, э, в принципе, в разработке сейчас много чего еще интересного находится. Но это все нужно в дополнительное время, чтобы все проверить и получить э, наиболее максимально эффективный продукт. Мужчина, 62 года, удалена часть почки, на другой почке кисты, что принимает давление, и работает щитовидная железа. 1 21 естественно 6 3 19 я бы попил еще 30 12-й, вот, 29 ну и 10 17 вот можно и 35-й. Здравствуйте, какой виаргон можно пить, чтобы опухоль злокачественными уменьшились? 1-21-9-34. Ну, 9 я не знаю, зачем здесь это есть только рак легких. Так, Здесь нужно 3-й обязательно. Ну, вот 1-21-й, 3 19 4 можно, да, плюс 36-й виаргон. Добавить. И флорадоарпиди с амарантом. Ну и плюс э -э, непосредственно виаргон из того органа, где опухоль возникла. Такое максимальное количество виаргонов можно применять одновременно. Мне 55 лет. Принимаю около 14 штук в день. Но если вы себя нормально ощущаете, никаких обострений на фоне этого нет, то можно все 14 принимать. Желательно только по три раза в день каждый. Вот. Если какие-то возникают осложнения, то есть организм может не справляться, особенно в пожилом возрасте, как бы тогда можно ограничиться какими-то диагнозами в первую очередь, которые вам необходимы, то есть восстановить там, работу определенной системы органов, потом там, два месяца попить, потом другие начать пить. Но ну, это если у вас какие-то вот, идет, как бы не справляется организм, какие-то вот, обострения возникают. Можно так поступить. А так, в принципе, не ограничено. Велись ли исследования на эффективное воздействие на аспергилез? И яд ей выделяемый. Насколько виаргон? Ну, конкретно на аспергелез мы э, не смотрели. Вот на кандидоз был показано против кандида грибков эффективное действие. Поэтому здесь, конечно, вот первый, двадцать первый, двадцать восьмой виаргон нужен. Я бы еще добавил третий виаргон в данном случае. Оправдано ли применение Виаргона 13 в период менопаузы плюс Ну, я считаю, что да. Вот, в принципе, если вы не будете чувствовать каких-то неудобств, вы, опять же, я не знаю, если уже, соответственно, просто чтобы улучшить свое общее эмоциональное состояние, уровень все-таки гормональный, потому что при менопаузе все равно должен происходить определенный. Выработка определенного количества гормонов, которые в яичниках продуцируются, и поэтому, если нарушим какое-то вот, психоэмоциональное состояние, то можно попринимать, ну, смотреть по состоянию, то есть может начаться опять активизироваться ткань фолликулов, соответственно, в яичниках, и здесь могут начаться там и приливы какие-то, да, вот это надо смотреть по, по состоянию просто. Вот. В принципе, я бы да, рекомендовал, но только обязательно с 29-м еще виаргоном тоже необходимо от связки это все принимать. Открытая форма туберкулеза у молодого мужчины, что принимать? Ну, первый, 21 -й, 3 -й, 9 -й, <coughs> непосредственно можно 28-й, вот 36-й попринимать. Виаргоны и флорадар. Амаранта. При гиперплазии щитовидной железы. 1, 21, 3, 12, 19, вот 29, 36 можно также аргон Достаточно принимать аргоны 11, 12, 13 с профилактической целью раз в день, утром по 5 капель. Женщине 57 лет. Ну, можно, да, с, э, ну только добавить обязательно 1-21, обязательно это во всех программах идет. И здесь я бы еще 29-й вот, аргон подобавил э, непосредственно. Какие аргоны можно пить при беременности, если перед беременностью пропивала? 1-21, 11-12, 13-24, 28-34, 4-й. Ну, у вас, я так понял, аллергические какие-то были реакции с четвертый перелил. Вот. Ну, при беременности, в принципе, все виаргоны тоже пить. Ну, 24 четвертый я бы убрал бы четвертый, если есть, ну, как бы остальные можно также пить. При беременности. 29 девятый я бы вот добавил. Здесь двадцать девятого, опять же, нет виаргона. простатит у мужчины 60 лет, хронической форм без клинических проявлений, когда вы принимаете 1 3 14. Ну, до того момента, как у вас э -э симптоматику идет, какие-то нарушения, как бы, надо провериться там через 2 месяца. 2 месяца как минимум надо пропить. И дальше проверить, посмотреть состояние. Ну, либо по ощущениям уже, вот я как сказал, если там не Мочеспускание нормализовалось, там, соответственно, болевых нет никаких эффектов при, при охлаждении, там, или при каких-то вот, там, при половом акте, так далее, и так далее. Можно перерыв потом сделать, и вот раз в год тогда, там, или два раза в год пропивать курсами по два месяца, для профилактики потом. У женщины 64 года, гиперваскулярное образование в нижнем сегменте правой почки. Какие аргоны принимать? Ну, здесь первый, двадцать первый, обязательно шестой. Здесь я бы еще четвертый вот э, яфтан. в нос бы покапал. Вот пока эти вот Виаргоны. Если у мужчины удалена почка, какие виаргоны принимать постоянно либо с перерывами? Ну, здесь, понимаете, нагрузка идет на вторую почку, естественно, будет э, очень сильно идти. Соответственно, первый, двадцать первый, шестой можно принимать и тридцатый тоже. Нужно принимать, ну, по крайней мере, там вот также э, раза два в год, э, там по два месяца хотя бы делать пропивать курсы, чтобы поддерживать вот в нормальном состоянии вторую почку оставшуюся. Виаргон номер 36 уже есть в продаже, у нас Чайги. Виаргон номер 35 тоже есть в продаже. Ну да, уже виаргоны 35 появились, они как раз на празднике первый раз уже продавали вот на прошлой неделе, и сейчас они все уже есть у нас в продаже. Небольшая киста желтого тела отсутствие цикла год. Ну, здесь женская программа нужна, необходимая. Вот. 1, 21, соответственно, 1, 12, 13, 29, 30 виаргон. Можно попробовать. Соответственно, 36-й вот. Кстати, я забыл сказать, что вот при соответственно патологиях молочной железы в нарушениях, также у нас есть крем для молочной железы, там написано, хоть он для поддержания формы женской груди, но он работает не только эффективно для поддержания именно молочной железы, но и непосредственно влияет на ее функцию, как я уже говорил, это надо все делать в комплексе, снаружи, изнутри, то есть помимо 11 диаргона, еще вот крем у кого проблемы или с продукцией молока у женщин-кормящих. Там, родивших, или, соответственно, просто нарушение уровня, там, пролактина, соответственно, в краю. Вот, можно дополнительно еще, помимо виаргонов, непосредственно влияющих на нормализацию э, работы молочной железы, э, мазать крем для улучшения вот, формы женской других Виаргон 28 пить не по 5 капель, а по 12? Да нет, там же написано, 12 капель идет на пол стакана где-то воды, и выпивать это вот надо за раз. Под язык э, можно, конечно, капать Виаргон-28, э, но там это препарат микроразведения, и он принципе, э, чувствуется на язык, такой у него привкус есть, в отличие от других Виаргонов. Поэтому, если 5 капель под язык хотите, ну просто будет немножко такой горьковатый. Лучше разводить в воде. Про куперозе. При куперозе 1, 21, 10, 17, вот 35 виаргон можно добавить. И плюс крем, соответственно, для усталых ног должен быть. Вот. Либо вот крем-мужская сила. В крайнем случае тоже мазать. Микфлоревиты не следует смешивать с биофлоревитами. Ну, нежелательно, скажем так. Да. Для усиления эффекта лучше все-таки по отдельности их принимать. Если один виаргон в акваформе, то капель на 500 мл? Используется 2 по 15 капель. Если один, все равно 15 капель. Это же дозировка на один, рассчитана на каждый из виаргонов. В принципе. Можно в акуформе использовать вот, да, 1-21, то есть препараты микроразведения. То есть это вот 1-21 или любой другой с 21 первым виаргоном, или с тридцать четвертым, допустим, виаргоном. Вот их можно смешивать. Будет хорошо. Пишет воздух, что при приеме виаргонов исчезают папилломы. Возможно ли такое? Ну, конечно, возможно. То есть нормализуется состояние папилломы. Это либо в результате вируса у нас, соответственно, папилломы вируса образуется. Могут быть нарушения просто общего метаболизма. Вот. соответственно. Первый, двадцать первый, пятый, третий, девятнадцатый, двадцать восьмой. Вот эти все нужно применять. Тридцатый авиаргон при и папилломах. Деформирующий остеоартроз в третьей степени коленных суставов. Или, или оздоровится вашими каплями. Ну, надо попробовать, конечно, первый, двадцать первый, двадцать шестой, обязательно тридцатый. Виаргоны. Можно аппликации делать. Вот первым виаргоном, водным раствором. Делать аппликации на суставы. Между био и фита также 10 минут. Если язык, то пять минут. Если водный раствор, да, 10-15 минут. Подскажите, пожалуйста, виаргон 36, Можно ли в акваформуле применять? И с каким виаргоном можно совмещать в акваформуле? Но я уже сказал, в акваформуле лучше только если с 21-м или с 34-м виаргоном, с другими лучше не смешивать. Тише, что при перееме виаргонов. Так, это уже было. Антонина у меня от 1 двадцать сошли по пилому, еще сходят. Пила три месяца, много разного образования на коже сошли. Ну да, первый Виаргон, 21-й он вообще против различные различный против вот таких новообразований каких-то. Используется также как 19-й Виаргон. Ну и первый, это в первую очередь до да, регулятор соединительной ткани, а любые образования на коже. Это в первую очередь регулятор состояния подлежащей соединительной ткани под эпителием. Непосредственно у нас находится соединительная ткань, и вот ее изменения они приводят как раз к трансформации уже эпителиальных образований, которые мы наблюдаем на коже. Вот первый аргон обязательно, да, 21-й, вот я бы еще 19-й попринимал, ну и третий внутрь. При опухоли гортания, ну при любой опухоли, это 1, 21, 3, 19 аргоны. Я бы здесь водный раствор пил именно и перед этим полоскал как бы ими горло, потом проглотовал. Водные растворы надо делать. Открытая форма туберкулеза, уже говорил. Гемангиомы в позвоночнике, две штуки, много на поверхности кожи, какие аргоны помогут. Здесь первый, двадцать первый, третий, девятнадцатый и вот ну, пятый, шестой и здесь я бы еще порекомендовал четвертый Виафтан в нос покапать. Здесь если в позвоночнике, то можно еще второй в нос Виаргон капать для нервной системы и двадцать шестой пить Виаргон. Высокий показатель креатинина в крови. Ну, здесь я бы порекомендовал первый, двадцать первый, пятый, шестнадцатый можно попить. Пигментные пятна на ногах, руках у бабушки. Ну, здесь первый, двадцать первый, двадцать девятый Виаргон можно попить. Вот, опять же, девятнадцатый Виаргон. «Можно ли избавиться от пяточных шпор виаргонами?» Ну, пяточные шпоры, любые такие вот наросты какие-то, искривления, здесь сложно, конечно, виаргонами избавиться, потому что у вас образование уже, оно сложно, чтобы рассосалось. Здесь, конечно, просто вы можете замедлить его рост или, ну, чуть-чуть, чтобы уменьшилось, но полностью я не уверен, что уйдет, но можно попробовать. Вот. Первый, двадцать первый, соответственно, двадцать шестой, вот Виаргон, а потом пятый обязательно, Виаргон, девятнадцатый Виаргон, можно попробовать. Какие препараты показаны при диабете? При диабете первый, двадцать первый, десятый, семнадцатый, двадцать девятый Виаргон, непосредственно восьмой. Пятый, восьмой, вот Виаргоны. Так, ну все. Тогда спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.